Со мной в этом рейсе поедет стажер, попробуй а зеркала, сверни! Она свою идею сказал, я думал, а что бы мне на уст мне намотать? Похуй, Леша, нет, Леша. Вроде бы держит. Очень хорошо, что это произошло сейчас. Оп, выключай. Спасибо. You. Okay, Итак, мы заходим на наше крылечко. Смотрите, ребят. А, здесь помимо всего прочего их очень много. Вот смотрите, вот кабинс, вон кабинс, вон кабинс. И сегодня праздник Фортуна в и поэтому, к сожалению, на два дня не получится арендовать дом, только на один день. Вчера еще можно было, но вчера я еще работаю, ребят, с вами вместе. Поэтому только на один день можно арендовать, было. Ну, либо, соответственно, можно. И то, и то не факт, что есть места вот такие. Помните, мы с друзьями уже ездили на автодомах. И то не факт, что есть. Потому что пользуется большой, большой популярность. И это вообще Джорджи. Это даже не Флорида. Это 5 часов от Майами. И здесь прям все забито. Причем, я думаю, что они удивятся, что мы приехали из Майами. Нифига они не удивились, потому что это нормальное дело. Американцы ездят, путешествуют, кататься. Тем более, что сейчас еще раз уточню, говорю, ну, может быть, все-таки еще один день можно. Нет, 4 Джелай. Праздник, простите, все занято. Ну, завтра еще утром проверим. Ну, ничего страшного, мы хотим путешествовать. Такой воздух. Мы возьмем, купим дерево для того, чтобы вот здесь вечером сидеть, разжигать, сканчевать. Сказал, что кондиционер включен. Открываем и проходим в наше жилище. Так, вот здесь кровать. Вот здесь еще одна кровать. То есть можно с детками. Короче, как тоже, как автодом, но только немножко, наверное, пошире, побольше. В принципе, в принципе, в автодоме мы уже жили, теперь хотим в таком домике в деревне. Ребята, просто представляете, вот в этом лесу, в котором мы приехали, пожалуйста, можно зарядить даже Теслу. Вы себе представляете, что в российском лесу можно было зарядить Теслу? Во-первых, Теслу можно было бы в российском лесу увидеть, а во-вторых, можно ее было зарядить. Кстати, сразу на вопрос отвечаю. Я знаю, что все те, кто. За путинца, они такие трепетно очень так относятся к Путину и во все, что, что с ним связано. А Россия непосредственно это его, его территория, частная собственность. Поэтому за Путинцы так трясутся, когда я говорю что-то, что-то плохое. Хотя здесь ничего плохого нету, как вы говорите про Россию. Слушайте, я всю свою жизнь прожил в России, поэтому, конечно, я не могу вот так просто, потому что вы захотели кто-то там, не надо говорить, не надо смотреть. Поэтому кто хочет смотреть, смотрим. Понимаем, как можно жить и как можно, как, как нужно жить, блин, как нужно менять нашу родину в лучшую сторону. А кто, кому-то вообще что-то не нравится, идите в этот, куда там, военный корабль куда идет, а вы туда же. Просто офигеть, какой кайф, ребята, какой здесь воздух, просто супер. И это нифига, вы знаете можно было бы сказать на траке, вот я покатался и то же самое, вообще это другое потому что на траке, во-первых, и атмосфера другая, и ощущения другие, ты работаешь там, во-вторых я по, по фривеям езжу, а сейчас я по каким-то маленьким деревенским улочкам но это совсем другое дело, это вообще не то вообще другие ощущения, кайф, блин, надеюсь, что завтра все-таки какой-то домик либо освободится, кто-то не приедет сломается, еще что-то и мы останемся Короче говоря, вот здесь можно рыбу кормить, такой импровизированный пруд. Не знаю, откуда он берет воду, но, видимо, глубокий, видимо, вырыли они глубоко. То ли сами не набирают, что ли, ну, не знаю, рыб сюда... Да, похоже, сами набирают, вон кран там стоит, и рыб сюда запустили. Блин, какой кайф, как это вообще можно все организовать, какие умницы. Смотрите, аккуратненький мангал, сейчас пойдем жарить мясо. Он там специально для выгулы домашних животных зоны. Ну вот такой фонтан, просто не по-детски какой-то огромные размеров просто каких-то. Короче, очень крутая зона. Представляете, насколько это все здесь сильно развито, что это все занято и у них нет свободных мест. О, какая красивая собака. Что? Ты нас на волю хочешь? Заперли тебя. Приветик. Привет. Hello. name? Праздник, праздник, ребята, смотрите, какой потрясающий вид из нашего окна, из нашего апартамента. Праздник во всем Орландо сегодня взрывает. Но я не уверен, кстати, что это из-за Дня Независимости, оф Дилай, так называемый, потому что здесь рядом прямо Уолл Дисней Парк. Такая история, мне кажется, каждый день происходит, потому что при заселении. В отель нам указывали, что бом. Ну, Каких мест нужно смотреть. Эта история уже минуты никак не завершают. Ребята, всем привет, доброе утро. В общем, я выезжаю на свой очередной рейс, отдохнул дома около недели, ну и решил, что нужно поработать. Со мной в этом рейсе поедет стажер. Он хочет научиться крепить, загонять автомобили. Как я понимаю, сидел у него уже есть. Я пока с ним не знаком, с этим парнем. Сейчас скоро на стоянке его подберу. Он прилетел, по-моему, из Вашингтона или Сиэтла. Ну, в общем, сейчас у него поинтересуемся диспетчер, попросил его с собой взять в рейс. Вроде как рулить он умеет, поэтому рейс наш должен закончиться быстрее. Также до Чикаго и обратно. Если мы будем ехать нон-стопом, то на это потребуется всего лишь там полтора-два дня. Где-то так. В общем, посмотрим, что из -за этого получится. Я не очень люблю ездить в команде, потому что ты вынужден спать в работающем автомобиле, который в автомобиле, который находится в движении. Мне это не очень нравится, но можно попробовать для разнообразия, что делать. Прокатнемся. Yeah. Так, ребят, первую тачку забираем, должно было быть здесь две машины и там еще 4 э, и все, мы можем выезжать, но, к сожалению, здесь одна машина сейчас не готова, поэтому забираем только одну, но 4 забираем в другом месте и потом выезжаем Поудобнее, ребят, конечно, вдвоем работать, сейчас я вас познакомлю с Алексеем, с моим помощником сегодняшним, он сейчас отгонит автомобиль пока тайкан, потом мы отгоним Мазарати и в такой же последовательности будем загружать. Потом загружаем Porsche И еще один Porsche 911 он сейчас принесет И на этом все Так, сейчас я подниму Лешку Лешка потихонечку, потихонечку заедет Попробуй зеркала сверни, где-то кнопка там должна быть Леша купил такой же трейлер, ребят, поэтому ему нужно учиться Будем учить Давай потихонечку только Не спеша Окей, отлично, отлично Отлично Стоп вот еще чуть-чуть, дай, чуть-чуть. Еще. Стоп. Да, окей. Наручник на паркинг поставь. И все. Еще, еще, еще. Стоп. Ребята, привет, привет, Леш. Слушайте, представляете, я вам говорил, что я какого-то парня, мне диспетчер Павел позвонил, сказал, нужно парню помочь, он сам уже, говорит, профессиональный водитель, но нужно помочь ему рассказать, как правильно точки грузить, крепить, потому что ты никогда этого не делал, правильно? А я сейчас спрашиваю Алексей, Алексея, говорю, а ты меня откуда знаешь, точнее Павла, ты откуда знаешь? меня-то, я полагаю, он не знает, а он говорит, так ты мне сам писал, оказывается, Алексей мне как-то расписал в инстаграме, да, да и спрашивал, да, дис... да диспетчер, я тебе порекомендовал того диспетчера, который грузит меня, ну и, соответственно, он с ним связался, и тот, ну, Павел, по-видимому, полагая, что я знаю его, говорит, ну, надо Алексея проинструктировать, а я думал, ну, он так сказал парню, он говорит, хорошо, типа, водит, у него есть сидел". У нее есть права я и подумал что я его не знаю или павел запутался ну короче оказывается что мы как бы заочно уже знакомы и, и вот сейчас алексей уже купил ты себе купил транс этот кархоллер правильно да, да, да, такой кар же закрытый как у меня примерно он также выглядит он у меня был до этого бобтейл уже это уже трак у него был ты уже до этого ездил правильно Да, да. ты да, на амазоне работал да. да то есть ты уже профессиональный водитель живешь в америке ты сколько лет пять, пять лет на год побольше чем я сам ты из какой страны из... Да, из Бреста. Так что, ребят, вот такая вот история. Едем, видите, как у нас очень много общего. Едем, обсуждаем белорусского жука, таракашку, протесты. Ну, в общем, своего человека нашел. Так что, ребята, все отлично. Учимся. И ты, в принципе, уже... Сейчас твой трак на обслуживание, трейлер, да? Вы там чините, смазываете, настраиваете, и в принципе ты, вот мы сейчас рейс сделаем, и ты уже готов уезжать, да? Да, сразу. Сейчас научишься, подучишься, посмотришь, да, поэтому так и сделаем, наверное. А сколько? Ты из Вашингтона сам, да? Да, да, из Тиатмон. А сколько стоил билет до сюда долететь? А, в районе 300 долларов. О, сюда слушай. На Флориду здесь самые дешевые билеты. Да? На там ну, туда и назад я покупал за 1000. Ну 300, слушай, все равно, потому что до Майами, до Нью-Йорка отсюда можно долететь даже дешевле 100. Если брать чуть заранее, вот как ты брал за 4 дня, за 5, то можно где-то меньше 100. Но в общем, ты, короче говоря, как мы только назад, ты будешь понимать уже, когда мы возвращаемся, ты берешь билет назад, цепляешься поехал. Да, и мы с тобой, может быть, на дороге где-то встретимся. Не факт, потому что ты собираешься где работать? в Сиэтл, где-то там, да? Да, да, да, может, и в нас. А там как будет? А вообще у тебя какие рейсы, ну, вот, как ты привык работать? То есть у тебя есть жена, правильно? Да, да. Как бы семья? И ты как как привык? Как долго ты вообще то не по Околу, В основном я по в последнее время, последние несколько месяцев по локолу работал. Ну и так в районе штата, в соседние штаты. Но по локолу это значит что? День два-три или как? Это день 2 День есть, два. Да. И домой приезжал. Да. да. А сейчас ты хочешь купить? Купил, точнее, ты уже себе кархоллер и ты, ты ну, думаешь, что ну как бы понимаешь, что кархоллер сейчас немножко выше, да? да? И но тем не менее ты как бы ну, Нет, не не зацикливаешься, да, Это круто, ребят. Вот у меня Алексей вот эту вот свою идею сказал. Я думаю, а че бы мне на ус не намотать было? Хорошая идея. Да, То да. есть, ты сейчас, пока кархоллер в моде, ты катаешься на нем, зарабатываешь бабки. Потом, если это будет что-то не очень, ты пойдешь на Амазон, да. потому что ты там уже знаешь, как все работает. Да, да. Плюс зимой, как бы зимой небольшие расстояния и как бы зимой ездить по снегу. Да, там, не очень Не очень приятно, ну, да. Очень, да. Поэтому а ты, там ты... всегда легкий, поэтому. Хорошо все сокладено. Да. Короче говоря, ты хочешь это маневрировать, правильно? Да. да. Хорошая идея, ребята. намотаю на уз, видите, поэтому важно общаться со всеми. Где-то чуть-чуть я тебе подсказал, что-то ты мне подсказал. Ну в общем, мы сейчас едем последнюю тачку, забираем Короллу и уже выезжаем прямо нон-стопом. Надо тебе будет высыпаться только, да? Да, да, чтобы ты ночью ехал. Да. да. Но в принципе без разницы, ночью или когда хочешь, когда. Ну, если ты ночью можешь, давайте ночью, я днем. Вот. А я сейчас поеду уже тогда свой дневной график отработаю ну и надеюсь что этот рейс нам я, я уже знаю что один рейс это 6 дней посмотрим сколько у нас будет. я думаю не 3 дня конечно но может быть 4 вполне возможно правильно ребята а это королу вот такой забираем и все как раз тут не местечко осталось сейчас быстренько сделаю да вот так хорош Всем привет! следующий день у нас, вы знаете, я еще никогда так быстро рейсы свои не заканчивал, но, в общем-то, не закончили еще, но половину рейса практически сделали. Мы вчера в это же время выехали, сейчас мы уже почти в Чикаго, а сегодня будем там. Но он с кобом ехали, ночью ехал Леша. Ты Леша, нет Леша. Я ехал до сегодня я тоже не еду, Алексей посыпался, и сейчас мы пользуемся тем преимуществом, что у нас двое. Мы приехали в Индианаполис, где мы выгружаем 4 автомобиля. Диспетчер нашел здесь еще несколько автомобилей, которые идут в Чикаго. Но мы их, к сожалению, немножко не успеваем, поэтому сейчас без 10-5 я его быстрее выгрузил здесь. Он побежал в автосалон машину забирать. Потом на, этой, на этом автомобиле приедет туда, где я сейчас еще один забираю, Хуракан. Мы их там будем складировать и поедем 4 от 1, тоже в той аэрии. И потом вернемся назад. Леша звонит как раз. Вот, ребят, я довольно давно не ездил ну, в Тиме, я однажды только ездил, когда мы ездили с Артуром вдвоем, и тогда, ну я не помню уже эти ощущения. Сейчас я подумал, что как здорово, быстро проедем, но нифига не здорово, честно говоря, я, я привык, когда машина заглушена, я обычно ее не завожу. Плюс заглушен двигателем то есть меня даже двигатель заведенный немножечко из себя выводит а тут ехать движущимся транспортным средстве довольно сложно я думаю, что получится так же как например на поезде уп но ничего подобного не вышло я каждый раз просыпался смотрел все ли в порядке не засыпает ли леша ну в общем такое себе занятие сегодня мы разгружаемся, загружаемся, завтра уже в Чикаго мы дела доделаем и выезжаем в Майами. Надеюсь, что этот рейс займет, ну, дня 4 может быть. Сегодня пошел второй. Вот right? Чуваки закрываются в 5.30, я им говорю, я вашу штачку сейчас осмотрю, поеду другую, доставлю здесь 10 минут до Бентли автосалона. И вернулся, он говорит, давай, без проблем. говорит, чтобы вы не закрылись. Так что поехали, ребят, следующую тачку доставлять. Приехали в Бентли автосалон. Нужно выкинуть 4 автомобиля. два, по-моему, Porsche 911, Мазарати и что-то там еще впереди было. Тем временем уже подъехал Леша. Он еще один забрал автомобиль. В общем, дела идут полным ходом. Ай, 2017. Какого, говорит, года? 2017-го. Интересно, что оно ему дало. Короче, ладно, ребят, фуракан забираем. Лёшка пошел его забирать, и он говорит: я не знаю, как включается передача. Но я когда-то тоже не знал. А там она хитро включается. Задняя скорость там кнопка есть. А вот вперед ехать нужно на тормоз или песток зажать. Правый. И тогда он поедет вперед. А нейтралку надо два лепестка зажать. В общем, хитрая история. Сейчас Лёша его загонит, заедет. И поедем выгружать уже. Стальные тачки и завтра собирать. В общем, мы приехали с утра пораньше, ребята. Сегодня у нас пятница, сегодня надо все успевать. Поэтому в 8 утра приехали забирать корвет, он идет в Майами. Нет, парк дать. Да, да. Где он? Да. О, это минут. Короче, что-то у нас оборвалось. Что-то оборвалось, какой-то шланг и бабахнуло. Какой шланг, не видно? Какой-то шланг. Блин, это плохо. Это плохо. Включай, выключай. Оп, выключай. Ага. Оно? Оно, я увидел, где-то там перетерлось. Блин. Шланг надо полностью менять. Блин, ребята, не говори гоп, как говорится, пока не припрыгнешь. Мы с Лешей думали, что мы сейчас быстро загружаем, поехали-поехали дальше, нифига дальше мы не поехали. В общем, шлага один прорвало, видите, я прокладки вставил, когда она по раме проходит, я ставил там прокладки, из трубы из резиновой вырезал. И, видимо, эти прокладки порвались. Это, конечно, печально. Немножечко работы здесь сейчас предстоит сделать. Ладно, сейчас поедем в магазин, там решим, посмотрим, что делать. Короче, вообще, ребят, вы помните, да, я эти шланги уже менял достаточно дорого, я, по тогда заплатил 500 или больше даже за два длинных шланга. Они длинные, они полностью идут от мотора до гидравлики, до задней. И не хотелось бы их из пусков там собирать. Но тем не менее, для того, чтобы нам сейчас продолжить движение, нам нужно просто закрыть гидравлику. Я попробую такое соединение металлическое из трубки сделать. Соединить. Может быть, это как-то поможет, я не знаю. Но попробовать нужно. Во всяком случае, вариантов других нету. Похоже, ребят, я не зря не выкидываю всякую ерунду. В общем, вот она, трубка у меня есть. Сейчас попытаемся исправить, ну, временно хотя бы. Трубку вот так подпилю, вставлю ее в тот шланг. Шланг этот поняли, да? Вот здесь он просто перетерся. Сейчас мы все это дело распилим, посмотрим. Или где он? Вот здесь это перетерся. В общем, найдем это перетертое место и будем разрезать шланг, туда вставлять хомутами, пытаться стягивать. Давление очень высокое, я не знаю, получится ли это сделать. Но надо попытаться по крайней мере, правильно. Очень хорошо, что это произошло сейчас. А не произошло, когда машина была бы наверху. Ну ничего страшного не произошло бы, она бы вот так потихонечку бы упала. Но тем не менее. Так, ребят, промежуточный результат показываю. Несмотря на то, что видите, вот такой вот кавер у меня там был. Ну как бы он от этого всего оберегал, но тем не менее, вот смотрите, я вот здесь отпилил сейчас, чтобы ровная часть. Вот здесь вот видите, она вся елозила, обметал, и вот что случилось. А вот он сам момент прорыва вот здесь. Сейчас я здесь аккуратно болгаркой обрезаю, потому что это не просто шланг, он армированный. И потом прокладываем вот такую вот заплатку, смотрим, что из этого выйдет. Такую, ребят, мы трубку вырезали. Это из старого, кстати, шланга. Раньше был не шланг, а раньше была металлическая трубка. А вот здесь специально зачистили для того, чтобы лучше цеплялся... Резиновый шланг, сейчас мы его сюда натянем, я надеюсь удастся, хомутами двумя-тремя затянем. И я думаю, что в принципе, если будет работать, мы сейчас все-таки этот автомобиль загрузим и вот на таком, ну как его назвать, переходничке, заплаточке на такой до дома доедем. А уже в Сакраменто я сниму полностью шланг и буду менять его полностью весь, потому что, ну, с заплатками это, конечно, ненадолго. Давай. Вроде бы держит. Пошла жара вроде бы. Вроде бы держит. Ребята, довольно легко. Мы как бы с этой задачей справились. Поэтому нужно иметь все запчасти. Вот как раз с Лешей мы сейчас говорили. Я говорю, как хорошо, что это сейчас происходит, все вот эти вот сложные моменты. Ну, не особо-то и сложно, честно говоря. Потому что ты, ты этому научишься и посмотришь, что тебе нужно брать в дорогу. Вот он себе на ус мотать, записывает. Кстати, вот эту вот редкость, вот так вот чик, а потом вот так чик. Обычно на этих машинах таких дверей не бывает. То есть это самопалка, видите? Здесь какая-то сварка. Вот, Ну ладно, справились с задачей. Я надеюсь, что все получится. Посмотрим сейчас, как она работает. А то вчера я, ребят, сидел, рассчитывал, как правильно построить маршрут для того, чтобы нам все успеть сегодня загрузиться и выехать. И тут бабах, сейчас такая ерунда. Не очень приятная штука. На это реально может потратиться полдня. Потому что сейчас нужно ехать заказывать гидравлику. А вот таким способом, такой заплаточкой мы, конечно, я надеюсь, время очень сильно скоротали. 5, ребят, прорвало, надолго не хватило. Вылетел шланг. Причем вылетел какой? Вылетел, по-моему, даже тот, который я далеко вставлял.